Я достаточно часто упоминаю ботинок Head Raptor, спортивный, очень хорошо. и говорю, что это очень хороший ботинок и с точки зрения катания, и с точки зрения подгонки. И сегодня история ботинок, вот об этом. красавце именно о нем Head Raptor 140. Погнали! Сегодняшняя история ботинок, она очень двойственная. Глобальных смыслов не ней два. С одной стороны... Один смысл о том, как надо делать, другой смысл, как не надо делать, ни в коем случае стараться категорически избегать. Ну, давайте перейдем к делу. История. История этого ботинка такова. Ботинок выбрал не я, не я консультировал клиента по выбору ботинок. Клиент выбрал сам и прислал мне его просто на подгонку с размерами ноги, с фотографиями там, проблемных зон и так далее. Честно говоря, логика мне не шла. Вот Я никогда, по большому счету, не понимаю таких ситуаций выбора. И это мораль первая о том, как делать нельзя. Да, суть в том, что... Это спортивный ботинок, по факту, вот именно этот, да, с колодкой 96. Ну, мы помним, я об этом пишу и говорю, что 96, это когда указывается колодка, это указывается на размер 265. Да, на размер 295, значит, плюс 3 сантиметра, 3 на каждый сантиметр по 2 миллиметра колодки. По факту, здесь ширина колодки была заводская 102. А сложность в том, что нога клиента 116-115. 116-115, ботинок 102. То есть, надо раздуть там где-то 14 миллиметров. Плюс, как я уже много раз говорю, что э, ширина колодки – это last. Понятие ласт – это что значит? Это крайний размер. Крайний размер. То есть, он э, меряется по самому широкому месту стельки. По сути, ноги, то есть, он где-то вот, ну, где вот здесь, да, вот здесь, вот ласт. Вот. При этом ширина ноги, она далеко не там, вот ноги, они все разной формы. Это некая статистическая нога. Она вот по ширине вот там, где ласт. Да? А большинство ног у них этот ласт еще и плавающий. В данном случае, естественно, за счет небольшого такого деформации стопы временной, да, этот пласт, он еще и растянут в сторону пятки, то есть он ушел вот сюда, в эти края. Соответственно, а здесь подшина ботинка уже не 102, здесь ширина ботинка уже и 98, там, да, а нам нужно, ну, 115. То есть 98 было, стало 115, это пластик, толщина стенки там 5-6 миллиметров по-разному, да, в разных местах. Вот, вот так делать нельзя, то есть нельзя... Выбирая ботинок, ориентироваться на отзывы о его катании, там, качестве, там, о том, что кто-то о нем что-то сказал. Да? То есть, когда я, например, там, тестирую ботинок и говорю: там, да, он классный, надо понимать, что у меня нога там, при 285 размере 100 ширина То есть, это Абсолютно стандартная нога. Это очень узкая колодка. То есть я могу, в принципе, по большому счету этот ботинок вообще одеть просто без подгонки и поехать кататься сразу. Вот. И ласт у меня в правильном месте, да. Это не значит, что он вам подойдет, да. Если я говорю, что он хорошо в катании, это значит, что он хорошо в катании. Но у, но у ботинок горнолыжных есть еще второй аспект. Я об этом говорил на прямом эфире про ботинки. Второй аспект. Они должны быть удобные. Удобные да, – это они должны совпадать по размеру вашей ноги. Да, соответственно, то же самое касательно подгонки. Подгонка, она может адаптировать ботинок, скорректировать его под, под, под э, форму вашей ноги. Но в данном случае, когда мы говорим, что у нас ботинок там 102, нога 116, да еще со смещенным ластом, это, по сути, ну, по сути это переделка ботинка полная при таком пластике. Да? И вот здесь начинается второе, как делать надо. То есть чем хорош э, ботинок Raptor, когда я его хвалю? Ботинок Raptor... Он, с одной стороны, жесткий, с одной стороны, спортивный, узкий, с другой стороны, его пластик и его вот эта вот вся конструкция, они настолько лояльны к подгонке, что я, по сути, ну, как бы немного знаю аналогичных ботинок. Вот, немного. И с последнего, что мне встречалось, такой же по возможностям подгонки, это были Сломоны s -Lab. Вот, они тоже хорошо, хорошо тянулись, хорошо подгонялись, но, в принципе, там пластик был пожестче. Еще пожестче вот. Этот, принцип ботинок позволяет подгонять его Даже на очень сложные какие-то ноги В очень сложных ситуациях Что, собственно, здесь и произошло да? То есть, в принципе, я его подогнал Ботинок никуда не увело, не повело При этом он форму будет помнить всегда Надолго запомнит ее И, в принципе, прослужит долго Что сделалось по этому ботинку? По этому ботинку сделалось расширение ширины наружу 8 мм власти, плюс смещением ее к пятке, растяжкой по размеру ботинка. Внутрь здесь мало того, что растягивалось под расширение плюсны, под косточку еще немножко и выфрезеровалось внутри. Да? Дальше было увеличена длина, потому что нога немножко длиннее, чем сам ботинок. Я растянул длину колодки, именно с носа. А дальше была переставлена клипса центральная для того, чтобы поднять объем Потому что подъема тоже не хватало Плюс надо не забывать, что если мы сильно расширяем ширину раздаем, раздаем ботинок в ширину, расширяем его, меняем То подъем у нас падает И это связанные вещи, когда вы меряете сильно узкий вам ботинок И вам давит в подъеме Это не обязательно значит, что вам надо поднимать подъем Тоже есть такая обратная сторона вот. Но в данном случае было очень большое расширение Поэтому подъем однозначно надо поднимать. Я перестал клипсу, ее заглушил отверстие, оставил его. То есть, если будет много, можно будет вернуться обратно. Для этого нужно просто будет перевинтить винтик. Перенести один винтик и одну гаечку – это делается просто крестовой отверткой, чем хороший Raptor. Да? Форму подъема я тоже скорректировал под нужный подъем, объем. Вот. И дальше была очень большая проблема – у этих ботинок достаточно узкая пятка. И это, я считаю, хорошо, потому что при такой толщине стенок как пластика, который у этого ботинка, это дает как бы, возможность выфрезеровывать э, любой формы пятку, которая нужна. То есть, зная форму пятки клиента, в данном случае, его проблемная зона мне не составила труда. Просто вскрыть ботинок и взять фрезу и просто вырезать нужный объем. Чем это хорошо? Потому что когда мы добавляем объема в пятки, вырезая объем, да, мы не теряем посадку и фиксацию пятки. То есть не надо ботинок там как-то поджимать, как-то фиксировать и так далее. Толщины пластика с лихвой хватает, не надо ничего тянуть, потому что фрезеровка, она в любом случае точнее, чем вытягивание, особенно на толстых ботинках, особенно на пятке. В чем проблема с пятки? Проблема с пяткой в том, что, как я уже тоже говорил, основная силовая схема ботинок современных ⁇ это вот эта часть, то есть вот эта ось вместо вот этой это основной силовой пояс. Да? И он, естественно, из офигенно толстого пластика. Соответственно, здесь как-то выдавливать термодавлением, термовыдавливанием, нагреванием выдавливанием очень сложно работать. Очень сложно работать. И вот этот ботинки в том, что у него очень толстая пятка, и который, пластик, который хорошо режется. Это, ну прекрасно можно подгонять то есть я без проблем раздал объем под пятку и при этом я знаю что давление я убрал а фиксация не потерялась то есть пятка будет сидеть плотно даже когда маленько умнется. касательно ботинка это такая одна из последних версий вот у меня к нему вообще нет ни одного вопроса у него прекрасные узлы кантинга очень надежные с хорошим крепежом жестким у него вот такая регулировка жесткости но надо понимать это спортивный ботинок то есть здесь нету такого что вы там каким-то переключателем перещелкиваете нагрузка на такие ботинки достаточно большая имеется ну как бы предполагается что кататься будете агрессивно вот поэтому он винтится вот так то есть ставится винты сюда но я бы честно говоря при таком ботинке я бы не ставил никаких винтов катался бы на 130 в любительском катании этого более чем достаточно вот я не понял зачем в этом ботинке, в лайнер Внедрена Технология Liquid Fit Хедовская Я напомню Суть ее в том, что когда у вас умялся валенок Вы можете добавить геля в пятку Почему я считаю Я не понимаю, потому что Во-первых Это спортивный ботинок Во-вторых Здесь очень, как я уже сказал, хороший, хорошо решен вопрос именно на уровне пластика по посадке пятки. И если мы говорим, что это спортивный ботинок, то предполагаешь, что спортсмен его там раз в сезон там себе делает и весь сезон на нем гоняет. Если любитель, то это сезонов 5, там 6, 7. Вот. И ни с ним ничего не будет, он не потеряет форму. Я не понимаю, каким образом в спортивном таком ботинке можно потерять там посадку пятки. Вот, на мой взгляд, это вот это вот как бы серьезное ослабление валенка. Вот, лучше бы сделали просто хороший термоформуемый валенок, спортивный, и все. Вот. Из плюсов на валенке мне понравилось то, что у него абсолютно переставляемый на липучке язык. То есть его можно вытянуть, можно подубрать, можно сместить. Вот. Это как бы, опять-таки, кому надо, это хорошо. А, кому это надо, я таких немного знаю лично, там... Я, как бы, наверное, может быть хотел бы, может быть хотел бы, я не знаю, я не упирался никогда в жизни в реальность тогда, когда мне это там надо. Вот, но в принципе те, кто ходят жестко трассу и тренируются по много, скорее всего, это актуально. Все, ботинок готов. Я его сейчас отправляю а, клиенту. Я проверил все а, соосности. Ничего, никак пятку, никак подошву не согнуло, ничего не повело. Геометрия не нарушена, при том, что ботинок очень сильно трансформировался. Никак он не изменился, и крепление будет работать нормально. А, все работы я производил а, фиксирующим фиксирующем колодку кондукторе. Вот у него остались еще тут места затяжки на нем. Вот, а, в принципе, это хороший такой признак того, что работы производились правильно. Не все ботинки даже в кондукторе, правда, удается сохранить геометрию, но тут же надо понимать, что геометрия тоже в разных плоскостях, и есть плоскости, которые безопасны, изменения которых безопасны для катания, есть которые опасны. Да? Кондуктор удерживает именно те плоскости, которые абсолютно безопасны в катании. Вот Ботинок классный, очень было с ним приятно работать. Думаю, что он также приятно отработает в катании. Все, пошел отправлять заказчику, клиенту. Клиент из Владивостока к нему будет ехать месяца три. Но можно сказать тогда, что и во Владивостоке тоже появился мой бутфитинг, потому что доставка работает. Все, отправляйте ботинки, катайтесь в хороших. Их достаточно много, недорогих. И, естественно, расчет стоимости работ я на сайте напишу. Все, пока.